И короче всем снова здорово. Мы с вами продолжаем проходить Майнкрафт, ну, но с модом в мир выживания эм, создать новый мир. Ну да, с модом получается. Зомби мод. Мы рисующие с настройки не поддерживают которые могут не поддерживаться на моем ПК, пекарни блядь, пекарни Я лучше выключу кулер. Потому что ну, он тоже шумит, как бы вы понимаете. Кулер тоже шумит, короче. Короче, сейчас покажу вам, что за штука шумела в основном. В основном шумела вот эта вот штуковина. Фиховина. Угу. Извиняюсь себя за свой нелицеприятный вид, но, да, я немножко приболел. Угу. Не, ну, я продолжаю записывать как бы видео, вас радовать, самому удивляться в этом мире Майнкрафта. Ай. Ай, куда вставить? Ладно, еще раз поставь кулер. Так, сейчас загрузится. стол До 100% дойдет. Я тут проснулся просто. И вот и все. Просто только проснулся. Одну секунду даже не прошло, блин, как я проснулся. И все, подключение к миру идет. Ну, подключайся, мир. Шоппинг старт. А, это Наруто. А, так, я. Я ч, я. Так, Джей. Джурни Мэп на Джей. Это аниме мод, который, собственно, я хотел эм, ну ладно на назад надо что он а так я понял понял понял так идти надо на W сd вас ну как всегда тут на пробел назад на прыгайте на пробел Нифига себе, тут лестница в небо, блин. Сзади. Сейчас покажу вам, те. я увидел. Или это лестница до Хакаги. До Казакаги или до какого-то еще там Каги. Вот это вот лестница. Вот. Огроменная тут длиннющая лестница. Сейчас. Посмотрим, кто я тут. А! Я блин просто утил. С... Ди... Ичера кураман кунай. <связать> а где мой скин, а? Это нам с вами предстоит выяснить, наверное, в этой серии, что с моим скином случилось, так а... Так, тут есть Леви из атаки титанов, Аква написано и Фишихард. А что это за Фишихард, я не знаю, честно говоря. Так, ну, пойдем, что ли. Прямо. Угу. Ч улетай. у меня пока нет ни чакры, ни какой там у меня 126 и 126 здоровье наверное это наверное здоровье 126 и 126 это наверное про здоровье сейчас говорят про то что у меня я здоров как бы, блин 4 а, да, то есть одного же этого идет 4. Скрафтим первые деревянные инструменты. И все. Сейчас... Станем сюда и yeah. oh, не с каждого с одного блока по 4 до да, это я забыл совсем. Верстачок делаем. Это... Так, стоп, это... Ча... Кл... А, это клановое. Я ч, я в какой-то клан, что ли, поспил? Так, постоп, на пятерку, так... В каком я клане? Так... Не, не хочу этом быть. Клан Нудзумаки? Я должен до деревни добраться. До Кудова, до Коковин... Не, не, не, не, не, это вроде бы Учиха. Клан Учиха, да. Это вроде бы Учиха, клан. А никакой не узумаки, я ошибся. Так, стоп, а где это деревушка так надо на тап или на джей не надо на джей так нужно мне мне нужно так сюда так сюда метки создать метки создать метку так и 5371 сохранить не с энт эм, так мне нужно повернуться сейчас на 365 о, Тэн-Тэн, здорово, ты что ты делаешь, Что забыла? тэн, -тэн ты что забыла? А? Ну что, сразимся что ли, блин? Сюрикен. Не выучена сюрикенная джутсу, Не выучена сюрикенная Короче, техники владения Чурикеном не выучено. Ну да, я просто. Я новичок, я тут первый день вроде как. Маломайский я знаю, как в Майнкрафт играть, но не. Да, то есть тут какая-то деревня есть. Может быть я тут найду Саски, а? Или Сакуру. Или, может быть, найду тут эту деревушку, куда я хочу дойти. М? Или Каноха тут будет. Хотя, как я там подумаешь. Каноха же вроде деревня скрыта в листве. А тут ни листвы нету тут. Пчела, дерн. Так. У меня шейдер не прогрузились. Эх, была бы эта Каноха, то тогда было бы нормально. А это не Каноха вообще. Да, это, конечно, не Челябинск. Как один мем говорил, да. Это, конечно, не Саратов. Но... Ребят, парни... Пацанчики, не знаете ли тут, где каноха находится? Я туда хочу пойти обучаться. Искусство не блин. Ой. Это разбойники, что ли? Тогда мне не надо туда. Так. Они все летают. Так. Один на... Нарушу пуден. Я не хочу летать, до разбойники, ребятки. Блин. Я точно, я же уровень первый уровня еще. Не первый уровень, я буквально нулевый уровень еще. А... Ай. Пойдем туда. Там это есть, вид вижу этот, там, подъем наверх, туда можно... Ай. Не, в One Piece это не было, там никаких летающих плотов, там не было никаких летающих плотов, там реально не было. Это реально, это не из народки, это не из Ванписа, а откуда вы это, из Глича, что ли, тут в не было. Не говорилось ничего про какие-то там летающие. Ай. Блин, ну с этим ничего не поделаешь, я так думаю. Кунай. Ай. Разбойник. Зато я быстро плыву. Угу. А меня кто будет учить вообще? Я не, об, не обучался еще нигде учиться. Тетикам никаким не обучен. Поэтому давайте, ребята, до скорых встреч. Я буду тут стараться смотреть, выживать, делать что-то. Поэтому давайте всем до скорых встреч. И давайте всем пока-пока. Я еще, может быть, модно таким